Дизайн-студия Броско совместно с инвестиционной компанией развития разработала уникальный проект мебелировки квартир под ключ. Преимущество нашего проекта заключается в том, что после получения ключей вы можете сразу заселиться в уютную, красивую квартиру с мебелью. Наша продукция изготавливается из материалов мировых лидеров рынка, таких как Эгер, Блюм, Хетик или Гром. Каждый проект разработан с учетом особенностей коммуникаций и планировок жилого комплекса «Южный квартал». Вы освобождаете себя от процесса поиска мебели, согласования проекта и самым основным преимуществом является то, что у нас специальные цены для инвестиционной компании развития. С удовольствием создадим для вас квартиру вашей мечты.